Сегодня мы попробуем поменять антифриз в машине Renault Megane 2 1.6 литра машине 9 лет менялся ли он когда-нибудь в ней я не знаю пробег 155 тысяч для замены куплен вот такой красный лукоиловский антифриз цена его со скидкой по акции была 450 рублей за 5 литров допуски Рено есть Рено Тип Д. Так, вот Рено Карс Тракс Тип D. Смысла переплачивать за что-то более фирменное, я, в принципе, не вижу. А, менять будем наиболее простым способом, который я нашел в интернете, то есть нам надо снять передний подкрылок, переднюю часть переднего подкрылка, вот эту, отсоединить нижний патрубок от расширительного бачка и через него слить максимально антифриз. Ну, для начала сейчас мы снимем колесо. Вот я поддамкратил машину, колесо сниму и продолжим. Продолжаем, чтобы снять передний подкрыл, переднюю часть, нам надо открутить вот эти вот два болта. Они под звездочку. И раз, два, три, отсоединить три клипсы. Ну, четвертый у меня нету. Да, вроде бы три. Пятый тоже нету. Вот. И существующих три клипса отцепить надо. Сейчас я это сделаю. Будем снимать дальше. Сняли мы переднюю часть подкруга. Вот он у нас лежит. Вот такой у нас общий вид тут. Что нам нужно? Кстати, вот видно вот этот бачок кондиционера для хладгадагента, я так понимаю. Вот он часто слетает. Он висит вот тут вот. На таком зуб и резиночку. Он на нем должен висеть. Вот. Когда машину я купил, он был снят с этой штуки. Просто болтался вот на этих трубках. Вот и стучал. Поэтому, если уж сняли, проверьте, надет ли он сюда вот на свое место. Вот он не должен. Вот он плотно сидит. Также, вот этот вот шланг кондиционера, вот он болтается, вернее не кондиционера, а тот шланг охлади охладителя, который идет радиатором в нижнюю часть. Вот бачка. Вот его нам как раз надо от бачка вверх-вверху и отцепить. Вон мы видим хомут в верхней части. Вот его надо отцепить. Он болтается, тоже его можно тут. Внизу. тут есть вот, вот тут, видите, такая дырочка нужно стяжечкой вот так вот прицепить чтобы не трепыхался не создавал лишние стуки вот. сейчас я буду снимать этот шланг скажу что э, машина охлаждена то есть тасол сейчас холодной системе чтобы не обжечься А тут промежуточный хомут можно вот отцепить и верхнюю часть сейчас буду разбираться как его отцепить там в общем снизу <как> подлезть к хомуту нереально поэтому я снял заправочную горловину бачка омывателя чтобы подлезть к этому хомуту сверху. Вот этот патрубок, вот этот хомут, вот пальцами показывают этот хомут нам надо разжать и снять шланг трубка. Буду мучиться. Вот у меня такие раздвижные плоскогубцы есть, как раз для таких хомутов. Для слива я приготовил такой вот ведерко 5 литровый Думаю, хватит. Значит нереально, ничего не разбирая, разжать этот хомут, поэтому я снял верхний патрубок расширительного бачка где точно такой же хамут, который внизу стоит. Сейчас откручу вот эту гайку и вытяну бачок на себя, чтобы добраться до нижнего патрубка. В общем открутил я все это дело, все равно это не снимается. Теперь мешает опора двигателя. Опора двигателя, конечно, мы снимать не будем, чтобы снять бачок расширителя, Расширитель, расширительный бачок. Поэтому все-таки я подлез, ухитрился снизу и Хамут, вот он болтается. Я его все-таки зацепил этими плоскогубцами, и сдвинул. Сейчас будем сливать. Да, это у нас потекло содержимое бачка. Поэтому рекомендуют из бачка сначала все-таки вылить. Или отсосать. Ну, судя по цвету, жидкость такая нормальная. Течет. Похоже, предыдущий хозяин все-таки ее менял. Ну ничего хуже не будет. Я езжу уже три года на машине. Заменим снова. Вот сколько тут вытекло у нас? Два с половиной литра, ну литр наверное еще из бачка, Это литра три с половиной. Сейчас ещё у нас рекомендуют? открутить крутить термостати ладно сейчас его откручу руками не поддается ну вот я все собрал поставил хомуты дополнительные как и планировал вот сюда хомутик вот сюда хомутик чтобы не скакал этот бачок кондиционера и плюс вот эта трубка она тоже болталась вот сюда хомутик поставил зафиксировал ее кузову вот. влезло почти 5 литров сейчас я заведу воздух стравлю из вот этого штуцера на термостате то есть, когда воздух весь травился, оттуда пошел тосол. Я закрутил колпачок. Сейчас заводим. Немножко даем поработать с включенной печкой. И проверяем уровень. Сейчас вот он у меня стоит на максимуме. Ну, я завел машину. Поработал. Сразу пошел теплый воздух. Уровень не изменился. Поэтому все нормально. Собираем. Ну и раз уж мы залезли сюда под капот, пользуясь случаем, мы все это помыли. Пластик под пластиком. Вот такая липота у нас теперь. Надеюсь, мое видео помогло или поможет вам разобраться, как поменять самостоятельно тосол в этом автомобиле. Ну, сразу говорю, работа не очень чистая. Будьте готовы, что будет он литься, поэтому где-то это лучше делать в подходящих условиях, на земле, в яму, ну в яме, не знаю, будет плескаться, самый лучший вариант это где-то на свежем воздухе, ну вот, на этом все, до свидания.